Директор школы Глеб Стаканыч Зазвал к себе учителей И толстый завуч Пеликаныч Сказал, у школы юбилей Мы вместо третьего урока Напьемся, станем исполнять Все песни лучшие панк-рока Но только очень-очень громко Чтоб слов нельзя было понять Учителя напиться рады Увы, не только в юбилей Такие сволочи и гады я не люблю учителей.